Когда нервы ни к черту брос Стуки сердца гонят пот Когда видишь далеко того стоит этот ход Знаешь, сколько нам стоит это Знаешь, ты докопилось это Знаешь, столько творилось это Знаешь, ты должен увидеть это Пара строк, пара слов Текст готов, ночь без снов Это все не за итог Возрождая свой листок В пустоту, в тишину, не уйду Буду тут, это все не сранесу. в Массы творчества несу Я буду верить, ради чего нужна тогда все это Я буду верить лучше лучшее, докажу этим куплетом Я буду делать лучше, чтобы испытать себе победу Ради чего тогда все это, это мое кредо Есть тот шанс, если верить в это Есть тот смысл, не сидеть, а делать Это состояние двигает планету Я готов на это, я готов на это Внушал веру, написать слова всегда хотелось первым. Это закрутило во мне дискосферу, и я готов пускать свет в атмосферу, и этот звук не внушал веру. Написать слова всегда хотелось первым. Это закрутило во мне дискосферу, и я готов пускать. Веры, чтобы поверх бита увековечить куплеты Там где-то моя звезда горит с ночи до рассвета В темноте освещая путь моему рэпу Впитывая каждый день прожитый мной тут Вписывая всю канитель в каждую строку Вкрикивая каждое слово на студийный звук Чтобы потом заряд выкинуть в толпу Я тут как тут, вдыхаю воздух в грудь Мысли в голову, что мне. Уснуть. Через грязь и огонь мы проложили путь Это чушь перед высотами, что нас ждут Мой талант дал старт мне через года В голове слова, я с верой навсегда Музыка, игра, я лечу туда Пусть хип-хоп запомнит наши имена И этот звук мне внушал веру Написать слова всегда хотелось первым Это закрутило во мне сферу. И я готов пускать свет в атмосферу и этот звук мне внушал веру Написать слова всегда хотелось первым Это закрутило во мне дискосферу И я готов пускать